Первоклассников Селожского района проверяют на наличие заболеваний сердца. Обследования проводят с помощью передового оборудования. Смотри, какие у ну, Успокаивать первоклассников, кажется, совсем не нужно. Обстановка в школьном медкабинете почти как на перемене. Шумно и даже очень весело. Лежи, не двигайся, не разговаривай. Одна минута электрокардиографическое исследование закончено. Все, что нужно для его проведения, умещается в один чемоданчик. Набор электродов, самоаппараты, смартфон. На мобильное устройство установлена специальная программа. Она позволяет не только регистрировать показания, но и моментально получать их первичный анализ. При необходимости после регистрации мы можем на вот таком маленьком портативном принтере распечатать электрокардиограмму, если нам это необходимо, прямо здесь. Да, и э, если нам этого эта необходимость у нас отсутствует, то мы автоматически э, э, регистрация электрокардиограммы сохраняется в памяти мобильного телефона, и после э, установления Wi-Fi соединения э, безопасного Wi-Fi соединения э, мы можем передать эту э, электрокардиограмму на сервер э, токсовской районной больницы. Уже там врач-кардиолог делает итоговое заключение до конца года. Таким способом обследуют больше тысячи первоклассников. Проект «Здоровые сердечки» для Ленинградской области пилотный. Те школьники, которых мы обследуем сейчас, в этот год, первый год, они будут наблюдаться у нас ежегодно. И каждый год мы будем наблюдать в динамике, какие изменения происходят в сердце у школьников, чтобы на самых ранних этапах выявить потенциально скажем так, предрасположенных к заболеванию сердечно-сосудистой системы детей, Которые в последующем можно предотвратить. Новое оборудование сотрудники Токсовской больницы намерены использовать не только для обследования школьников. В этом году устройствами будут оснащены удаленно расположенные ФАПы и амбулатории. Эльмир Низамо, Константин Корниенко, последние известия Бугры в район.